Я эксперт по электронным аукционам площадки e -Tender. Сегодня мы вводим новую рубрику и будем говорить про мифы в электронных аукционах. Сегодня же мы будем развеивать топ-5 мифов в малой приватизации. Начинаем! Первый миф о том, что все аукционы куплены, а победитель определен заранее. Но так не работает. На самом деле, если вы хотя бы один раз примете участие в аукционе, вы поймете, что все участники, все конкуренты находятся в равных условиях и в равных правилах игры. И победителем может стать лишь тот участник аукциона, который предложил самую высокую цену за предмет продажи. К примеру, у нас был действительно реальный кейс, когда участник целую неделю нашим менеджерам доказывал, что ему нет смысла участвовать в аукционе. Ход определен и организатор уже договорился с его конкурентом. Но мы все же убедили его принять участие в аукционе. В итоге он выиграл аукцион, заключил сделку и все-таки согласился с нами, что электронные аукционы работают честно. Второй миф гласит о том, что организатор умышленно завышает стартовую цену аукциона, но это также не работает. На самом деле стартовая цена аукциона определяется лишь двумя способами. Это или же остаточная балансовая цена объекта, который вы покупаете, или же это независимая оценка субъекта оценочной деятельности. Поэтому она не может умышленно завышаться, потому что это определенные суммы, которые основываются на документах. Третий миф о том, что для аукциона необходимо обязательно присутствие двух участников. На самом деле, приватизация работает немного по-другому. Да, для того, чтобы запустился модуль аукциона и участники соревновались между собой, делая ставки в ходе раундов, нужно два участника. Но на самом деле, если вы хотите приобрести объект у государства или города, вам достаточно подать только от себя заявление на участие. Если у вас не будет больше конкурентов, в таком случае будет принято решение о выкупе объекта вами же, как участникам, который подал единственное предложение на данный аукцион. Поэтому, если вы идете на аукцион по приватизации, не нужно наличие двух участников. Вы можете зарегистрировать лишь одно заявление и стать победителем аукциона и заключить необходимый вам договор купли-продажи. Четвертый миф о том, что земля приватизируется вместе с объектом недвижимости, который вы покупаете на электронном аукционе. К сожалению, это действительно миф. Вы покупаете только объект недвижимости, а земля, которая находится под этим объектом, подлежит следующему переоформлению, то есть вам необходимо будет ее оформить в право пользования или же покупку. Таким образом, когда вы совершаете сделку, когда вы участвуете в электронных аукционах, вам необходимо учитывать еще ресурсы, которые вам нужно будет потратить на переоформление земельного участка согласно правилам и порядку, прописанному в земельном кодексе и земельным торгам. И последний миф о том, что покупать имущество у государства или же у местной власти могут только юридические лица. Это самый распространенный миф. С ним мы сталкиваемся ежедневно, работая с нашими клиентами. Но на самом деле принимать участие в аукционах и заключать сделки с городом или государством могут как юридические лица, так и физические лица, в том числе и нерезиденты. Поэтому не бойтесь и принимайте участие в электронных аукционах. Все правила равны и доступ к ним есть у каждого. Благодарю вас за просмотр этого видео. Если вы хотите более детально узнать про электронные аукционы или же поучаствовать в них, обращайтесь по нашим контактам, они будут указаны ниже. И увидимся в следующих видео.